Всем доброго времени суток, с вами Катамхали Линкор 10 уровня, ну, название, не знаю, затрудняюсь, я не буду, как это правильно произносится Ну, это, по-моему, линкор, который пришел на замену Гроссер Курфюрс Ну, занял его место в дереве развития, Гроссер Курфюрс стал обычным акционным кораблем Карта у нас называется Путь войны игрок Ваня 572 Уже удалось немного урона нанести, четыре с половиной тысячи. Следующий зал по Сатсуми. Ну, тоже не особо. Тоже те же самые четыре с небольшим... Нет, 4 с большим тысячи, да? Мне кажется, тут надо немножко было повыше брать, потому что все таки хотя нет, да? Снаряды летят далеко, здесь не угадаешь, как противник чуть туда довернет чуть сюда. Так что это не столь важно. Тут еще фактор везения присутствует. Агрессивная смотрю, играет игрок. Не стал отсиживаться на третьей линии, идет вперед. Но оно и понятно, эсминцев в бою почти нету, всего по одной штуке. Что, в принципе, способствует на такую более агрессивную игру. На линкоре, на точку, нормально. Главное, чтобы были укрытия, вот так, да, среди островов, там, не попасть под фокус. У противника тоже уже одну точку захватили, не знаю, кто там, ну, крейсер, наверное, захватил, потому что эсминец находится на правом фланге. А на точке А, ну, по-видимому, какой-то крейсер. Есть у нас крейсера с хорошей маскировкой, который тоже проблематично обнаружен. На левом фланге Вражеский шлиф Скоро, наверно в порт отправится Сацума так и продолжает Приспокойно идти бортом Думает, что я далеко Никто до меня не не, не обратит внимание да? Ну и опять неудачный залп на 3000 всего Не получается наказать Сацуму Здесь пошел вперед вражеский Советский Союз, уничтожает союзного дымой, и счет становится 1-1. Торпеды по правому борту. Но это пока что самый удачный зал в этом бою. 15900. Там успел, конечно, Союз довернуть. Счет уже 2-1, минус еще один союзник. По-моему, это обычные глубоководные бомбы. Я не знаю, зачем. Вот в таких ситуациях их игроки бросают. Так чисто. От нечего делать. Сейчас, по-моему, там шлифон будет борт подставлять. Хорошая возможность. Дистанция. Ну, не сказать, что прям убойная. 15 километров. Но достаточно комфортно. Ну, опять не особо удачно. 8 тысяч девятьсот. Надежды, что здесь появится сейчас Советский Союз из-за островка. Поджидает его. Он мог просто остановиться к примеру, начать захватывать точку. Вот здесь, как как неожиданно, засвечивается Минотавр. Этого игрок точно не ожидал. Идут два веера торпед. Надо разгоняться. Есть еще время, чтобы избежать этой атаки. А вот это вообще, я смотрю, здесь игрок не предвидел. Одну торпеду, а то и две все сейчас поймают. Да, даже две. Две торпеды ловят, приходится использовать аварийку. Но сейчас можно будет еще использовать ремку. Немного восстановить прочность. А счет уже 3-2. Минотавр там без засвета куда-то стрелял. Вот сейчас будет возможность рубать союзника РЛС-ку. Ну что, Минотавр в порт? Или как? Ах, -а -а, нет, не в порт. Всего одна цитаделька. Ну, можно было сейчас и по Сталинграду приложиться, но... Решил, по-видимому, отсветиться здесь игрок. То сразу два крейсера, а то есть сюда еще там линкор... Светился, отвернул, сделал залп. Вот наконец-то. Две цитадельки. Не видел, сколько там урона, но за тридцатку, наверное, точно. Как-то все Минотавр никак не умется. А счет тем временем становится 5-3. Сейчас еще вон Грос справа доберут, по-моему. А, это вражеский Гросс, извиняюсь, да? Ты, -то... <laughs> Что он красный. Что-то уж совсем здесь далеко отступил. Надо -на -на -на -на -да возвращаться на передовую. Это же БМК-линкор. Негоже ему стоять на третьей линии. Ну, иногда приходится. А если попадаешь в ситуации, где противников больше, по тебе много кто стреляет, надо уходить из-под огня. И бывает, поэтому Отлично оказываешься сыграли, далеко. Всем, слышит, вот чем минус, да, например, грабы. на Гросс играть, это если с уникальной модернизацией, там дальность стрельбы получается, по-моему, всего 19 километров. А Этого все-таки на 10 уровне для линкоров маловато. Три сквозных пробития по Сталинграду. Уничтожает вражеский линкор Сацума. Ну и тут же какой-то союзник погибает. Зал по Минотавру. Он так хорошо борт еще подставил. Ну, неудача, 3, 3 сквозных пробития Вот здесь сейчас должно быть мощно, если Советский Союз не довернет, Две, две цитадельки, 20, сколько там, 24 тысячи урона вроде Ну еще разок получится, возможно, добрать Советский Союз. Он довернул, но, в принципе, по-моему, начал поворачивать уже обратно. Ну, не такой удачный залп, но все равно за 10 тысяч там вылетает. Настреливает. ПМК здесь уже просто. ПМК его, в принципе, может добрать. Но лучше побыстрее, побыстрее его выключить. Опять, опять. Так подставлять борта, я не знаю зачем вообще. Ну, сейчас без цитадельки. Но второй уничтоженный противник. Урон приближается к 200 тысячам. Стоит здесь на месте Невский. Ах, нет. Не перекинуть этот островок. Успевает Невский откатиться. Пора переходить к более решительным действиям. Остается до конца боя 9 минут. Разница по очкам более чем в два раза. Можно просто потом не успеть изменить ситуацию, да, переломить свою пользу. Вот Союзников все меньше уже. Остались четвером против шестерых. Но у противника ни одного линкора. Один эсминец и 5 крейсеров. Перестреливается там Айова-Сыбуки. Надо ближе-ближе подходить. Вот есть возможность дать залп по Невскому. Но не попадает. Начинает работать ПМК. Ну, хоть не главный калибр, хоть ПМК подамажит. Там эсминец, по-моему, пошел в лобовую на Айову. Если сейчас, конечно, Айова заб... уничтожила эсминец, а да, что и происходит, шансов будет, конечно, на победу больше. Можно смело идти на захват точки Ц, к примеру. Тоже Смотрю, там на левом фланге союзный Ганновер. Куда ты идешь? Зачем? Надо двигаться к центру. Разу и глаза по очкам, большая разница, надо обратить внимание на точки в такой ситуации. Нет, вот бывает, вот какие-то противники начинают убегать к краю карты и... Начинается вот эта погоня, догоняют их, то есть мне без разницы, да, что там в бою происходит. У меня вот есть цель, я сижу в прицеле, смотрю на него, стреляю. А мы, по математике у меня в школе была двойка, поэтому мне посрать. Он вообще развернулся, пошел куда-то в другую сторону. У него еще 50 тысяч прочности, да? Один из самых, не, не один из самых, а самый живучий корабль в игре. Как-то здесь неаккуратно Минотавр выкатывался, да. Я так и думал, что сейчас Минотавра придет, к Короче. Счет 3-4. Урон, кстати, уже, смотрю, перевалил за 200 тысяч. 222. По-моему, и Буки сейчас должен стать следующим. И ха, ха угадал. Ну, кто бы сомневался. Какие неаккуратные вражеские крейсера. Я не знаю, как они дожили до конца боя. Значит, союзные линкоры были еще хуже не. Потому что столько времени перестреливались и не уничтожили. Ну тут все так бортами ходят, им эм пофигу. Вон Ганновер там, смотрю, прячется из боя. Вообще выпал. Союзный кто там? Крейсер Рига. Так, а это уже бобры летят. Невский, по-моему, здесь загнал себя в ловушку между островов. Да, сейчас тяжелая ситуация. Ремки закончились, аварийка. Еще один особо одаренный крейсер. <laughs> Что ж такое? Ну, тут ему, конечно, везет. Вылетает 4 сквозняка, 6000 урона всего. По-хорошему должен был в порт отправляться. Два пожара, аварийка откатилось. Использовать надо. Есть. В прочности 20 с небольшим тысяч. Вот сейчас залп посерьезнее. Ну, ПМК. ПМК должно добрать сейчас Невского. И сразу под... Под трех противников попадает. 5 минут до конца Кто там? Кто-то из союзников, по-моему, Рига добирает. Невского... Ну все, остаются трое, два. Ну, Рига, куда ты идешь? Ну, захватите кто-нибудь точку центральную. Ганноверу это не светит. Вот Риги надо было сейчас идти, захватывать точку Б. Я все смотрю по очкам. -то. Надо идти на сближение, чтобы ПМК работал. Ну, там сейчас, возможно, Рига поможет. А, не, Рига вообще стреляет по Сталинграду. Мы, ну, не знаю, может, прострелы нету по... Какой-то у нас голландский кресле. <laughs> Название не произношу, потому что фиг его знает, как правильно это прочитать Рикошет, он еще хилку врубил До конца боя остается 4 минуты, точки, надо брать точки Да, вдруг не удастся уничтожить больше никого Хотя времени достаточно, противники рядом ну, По крайней мере, один что удастся попасть по Сталинграду. Оп, да удается почти на пять Еще один зал. До конца боя три с половиной минуты, разница по очкам не сокращается. Рига точку захватывать не стал, но по видимому уже плюнул на это дело скажет пойдем добьемся. Ну неплохо получается добить Сталинграда и сейчас возможно.